Вот. Добрый день 9.05 ты, ты, ты меня сегодня утром дебилом надала часов скатил Класса Заросший дорогой а ну, да, да, да. Я в шапке страшно Ни хрена Да, я говорю ты хорошо Девицкая Долбанулся сила. Египетская сила да, он Блин работает. Те, кто драл-то блин Да, кто драл-то Ну что, нашли мы место Скали, искали За да, да, враг. Сбока враг, везде враги Короче, будем тут осбосновываться. Да Лет через пять деревень построим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 битская сила херня значит че выберишь ну ты будешь искать битская сила говно наделают древний добрый день, добрый день 905 это а, да меня сегодня утром дебилом назвала 30 <laughs> часов скатила классно дорожья дорога.